Добрый вечер всем. Давайте перед тем, как я начну что-то интересно рассказывать, небольшой опрос устроим. Кто до этого знал про проект 15 на 4? Поднимите, пожалуйста, руку. Ух ты. Лё, Ле? Лео. очень хорошо. Очень хорошо, что пришло много людей, которые не знакомы. Это подразумевает, что знания на текущий момент стали таким досугом, к которому тянутся. Меня зовут Игорь, я координатор проекта 15 на 4 в Минске. И сейчас я вам попытаюсь рассказать, что это такое и что нас вообще сегодня ждет. Изначально вообще как появился проект 15 на 4? Он образовался в городе Харьков. Есть такой человечек, зовут его Александр Гапак. Он очень любил читать Википедию. А потом делиться этой информацией, что прочитал, со своими друзьями и потом это обсуждать. Собственно говоря, это была заразительная такая практика, и его друзья тоже начали читать Википедию, делиться тем, что прочитали, обсуждать. И так уже сформировалась какая-то группа, которая делились с этими этими знаниями, которые они прочитали, и обсуждали их. В какой-то момент количество людей информации стало уже переваливать разумные объекты, которые можно было обсудить, просто вот так вот собраться и обсудить. И тогда стал вопрос, что надо как-то регламентировать текущий процесс. И был придуман регламент, что есть четыре человека с каждой со своей темой, и у них есть 15 минут на то, чтобы представить свою тему. Фактически это было самое основное в идеологии 15 на 4. Если попытаться сделать выжимку трактовки, что же это вообще в принципе 15 на 4, это всего лишь формальное разрешение делиться знаниями. Ничего больше, ничего иного. Изначально, когда я видел несколько видео самого этого проекта, мне показалось это жутко интересным в контексте, что может любой человек который разбирается с теми, которым интересно, куда-то прийти и заявить. А у меня есть интересная тема, я хочу с ней выступить. Я написал Александру со словами, Минск большой город, явно вы уже давно в него пришли, давайте как-то вместе сотрудничать, я хотелось бы к вам присоединиться. На что он сказал, о, замечательно, значит, если ты хочешь присоединиться, организовывай, потому что в Минске еще 15 на 4 нет. Собственно, так произошло де-факто знакомство и начало 15 на 4 в Минске. Есть. Вообще, то, что зал полный, показывает, что знание стало неким видом досуга. Учиться и поузнавать что-то новое стало не просто работой или каким-то необходимым продуктом, а стало именно выбором людей, которым им нравится сделать самостоятельно. То бишь, как почитать книжку, как пойти покататься на велосипеде, также пойти и получить знания. Знания это тренд текущего десятилетия. Если посмотреть, сколько лекториев сейчас существует в Минске, как они открываются опять же, 15 на 4 явный пример, можно увидеть, что эта атмосфера перегрета. Люди тянутся к информации, люди тянутся к знаниям, особенно учитывая количество текущего информационного мусора есть очень большая необходимость именно в структурированных, грамотных, сформулированных данных, знаниях и научных фактах. Потому что заниматься отсевом этой информации уже становится просто токсично. Простите, чуть-чуть подглядываю. Фактически 15 на 4 не имеет жестких границ с тем, которые можно обсуждать во время лекций. Единственное, на что он опирается, это на то, что проект образно-научный. Он не подразумевает в себе, что вы должны быть кандидатом наук или 7 пиаде во лбу. Нет, он подразумевает, что не должно быть со сцены лжи или дезинформации. Например, если вы захотите прийти и рассказать, что «О!» У меня есть шикарный опыт, я могу погадать на картах Таро. Нет, это не 15, на 4, это не прокатит. То же самое, если вы придете и начнете рассказывать, что гомеопатия это просто целительное существо, и вылечит э, вещество, и вылечит рак там, за три сеанса, это тоже не пройдет. Но если вы придете и сможете доказательно показать. На каких опытах, как работала гомеопатия, что фактически она может работать, например, как Лацебо, или как карты Таро входили в мир, почему их столько там почему они так выглядят, и где они развились, это уже история, и это уже вполне может быть в формате 15 на 4. Глобальных других отличий для входа тем нету. Не обязательно быть профессором науки, не обязательно быть знаменитым лектором. В принципе, не обязательно хоть кем-то быть, кроме человека, у которого есть тема, в которой он разбирается и с которой он хочет выступить. Это единственное, что надо – иметь знания и желание ими поделиться. Фактически, если мы сейчас откроем YouTube, мы увидим, сколько там контента, который фактически создан самостоятельно. Он не сделан для того, чтобы получать большие деньги. Там, Да, можно получать какую-то монетизацию, но это слишком затратно, из него действительно вытаскивать финансы. Если мы сейчас откроем YouTube, увидим там много научной информации, много научно-популярных статей, много научно-популярного видео. Когда делаются видео с кошечками, там, с котиками, это достаточно понятно. Психологические э, паттерны, которые отвечают за то, что нам это нравится, они абсолютно предсказуемы. А вот почему видео, в котором люди делятся знаниями, приносят их в мир, делятся им с другими, и почему другие люди смотрят это фактически, это некая загадка человечества, на котором фактически оно и построено. Если мы попытаемся сравнить знания с остальными ценностями, которые существуют на планете, мы видим, что знания, если мы им поделимся, они не станут меньше, в отличие от материальных ценностей. И когда мы делимся знаниями, мы фактически спасаем планету, потому что все развитие нашей цивилизации было построено как раз на желании делиться знаниями. Литература, медицина, живопись — это все желание поделиться чем-то, что может человек создать, что может воплотить, вынести из себя наружу и поделиться с кем-то. Если немножко присмотреться на развитые страны, можно видеть, что у них явная тенденция — вкладывать много денег в науку. При этом можно сделать очень интересный вывод, что ага, они богатые, поэтому они много вкладывают в науку. В действительности эта тенденция немножко наблюдается с другой стороны. Они много вкладывают в науку, поэтому они способны быть богатыми. Фактически, когда люди самообразовываются, это косвенно, но абсолютно явно влияет на общий уровень жизни этих людей и страны в целом. Вообще в том, что все происходит, это достаточно сильно явно влияет. На текущий момент развитие техники, которая нас окружает, уже не позволяет человечеству производить какие-то машины чисто своими руками. Например, один человек не способен взять в руки там, болгарку, гаечный ключ и собрать машину. Уровень сложности текущей техники стал настолько высок, что машины производят сами машины. И человечество начинает вытесняться из роли работников в принципе с очень-очень многих сфер. А... Uh... Если мы посмотрим последние тенденции, мы уже видим, как искусственный интеллект на нейросети пишет стихи, сочиняет музыку, даже рисует картины. Мы видим уже, как Элон Макс запустил беспилотное такси, и он вполне себя комфортно чувствует. Единственный момент, в котором искусственный интеллект до сих пор пока абсолютнейшее проигрывает, это как раз именно работа с информацией. Вообще, что под собой подразумевает работа с информацией и работа с знаниями? Это выбор наилучшей формы представления, систематизации, сбор, и алгоритмизация знаний. Когда мы собираем несколько явных компонентов знаний, мы можем получить совершенно неявный итог. Например, когда в Китае соединили два явных компонента, серу и селитру, получили совершенно неявный компонент порох. Это было неочевидно. В знаниях, в сборе информации, очень часто выходит именно так. Никогда не знаешь, где выстрелит вот это самое значение. Когда мы объединяемся и начинаем обмениваться знаниями, обмениваться наукой, мы фактически создаем некую нейросеть, в которой паттерны соединения информации становятся неочевидными и могут произвести некий фурор. Поэтому, когда мы делимся знаниями и в контексте присоединяемся к этому проекту, мы спасаем планету. Скромно. Сейчас. На текущий момент у нас деятельность научных сотрудников достаточно обесценена. Если, например, посмотреть средние зарплаты науки, средние зарплаты в IT, то наука получает в средней погрешности ноль. Зачастую в науке идут люди, которые действительно хотят что-то произвести, у них хватает знаний, хватает умений, навыков сделать некий, ну, допустим, если не прорыв, то хотя бы реально что-то новое. И зачастую они туда идут не за финансами, а именно за этой самореализацией. У меня очень много знакомых, которые работали в институте с лазерами, у меня знакомые, которые работали психоакустикой. Они все оттуда не потому что там была маленькая зарплата, а потому что, когда они приходили и говорили, я сделал что-то новое, я на миллиметр, но сдвинул науку, и мы говорили, да, хорошо, и все, на этом моя вот тема заканчивалась. Признание, даже небольшое, это фактически первое, что подразумевается, когда человек делает какой-то небольшой шаг, небольшой прорыв. 15 на 4 это проект, в котором, если вы сделали шаг, вы будете признаны, и это будет именно в том объеме, на который вы рассчитываете. На текущий момент очень много... Лекторов, выступающих к нас на 4, это, это, раз. это лекторы, которые научились сами. И проект подразумевает, что есть большая школа для лекторов, есть много, много информации, как делать презентации, есть отдельные лекции, как делать лекции, есть отдельные сайты, на которых можно подчеркнуть информацию, которая вам необходима для вашей лекции, есть люди, которые помогут вам сделать рекламу, есть репетиции, на которых вам покажут на ошибки. Есть, опять же, регламент времени, в который вам помогут ложиться На текущий момент основное отличие 15 на 4 от других лекториев это о то, том что мы хотим взращивать самостоятельно лекторов и давать высказаться тем людям, которые хотели высказаться, но не могли разместиться с этим. На текущий, опять же, простите за тавтологию, момент – Старт этого проекта подразумевает, что мы крайне нуждаемся в волонтерах. Если вы хотите помочь науке, помочь знаниям, изучениям, пожалуйста, после моего выступления обратитесь ко мне. Мы нуждаемся в любой помощи. Единственное сразу ремарка, 15 на 4 это совершенно некоммерческий проект. На текущий момент мы не принимаем никаких пожертвований, мы не принимаем никакой спонсорской поддержки, все делается только сугубо силами наших волонтеров, за что им огромное спасибо, мы держимся на них и собственно говоря, на вас, как на пришедших. Спасибо вам. Если вы хорошо умеете снимать камерой, мы вас нуждаемся. Если вы умеете разместить рекламу в Фейсбуке, мы вас нуждаемся. Если вы умеете хорошо написать статью в том же ВКонтакте, мы вас нуждаемся. Даже если вы не знаете, что вы хорошо умеете, но вы хотите присоединиться к нам, мы все равно вас нуждаемся. Просто подойдите ко мне, мы придумаем, что можно сделать. Это не подразумевает, что вы вливаетесь и становитесь кирпичиком, на который будут давить. Но если у вас есть желание один раз сделать просто доброе дело, а потом незаметно уйти, это будет абсолютно нормально. Если вы хотите помочь, это не подразумевает, что вы должны работать все время на нас. Просто вы можете помочь. Ваша помощь будет очень кстати и очень благодарно принята. Секунду. Пару слов о формате. 15 на 4 подразумевает уже этот формат, что есть 15 минут лектору. После того, как он рассказывает свою лекцию, наступает момент вопросов. Это тоже достаточно отличительная черта 15 на 4 от остальных лекториев, что у нас развит диалог с лектором, которому можно задавать вопросы по его теме. И это не меньшая часть, чем сама лекция. Второй момент. Если вы хотите стать лектором, мы вам всегда поможем. И у нас есть репетиция, на которых мы сможем встретиться <coughs> и послушать, что у вас есть за тема, как вы ее озвучиваете, есть ли у вас какие-то ошибки, либо, может, просто вам надо помочь делать презентацию. Тем не менее, репетиция есть обязательно, и на нее можно прийти просто послушать, если вы не уверены, что вы хотите прийти с темой. Либо прийти и сразу сказать, я вот буквально с готовой лекцией хоть завтра могу. Тоже такое может быть. Ну, и мысль моя внезапно оборвалась. Вопросы? Секунду. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, да, а как проходит э, знание про МПС? То есть как я, ну если бы об этом рассказывать, как я вот смогу подтвердить свои слова? Вот какие-то источники слова или как-то если вы э, оперируете с некими научными данными... Э, секундочку. Скво, забери микрофон. Скво, забери микрофон. Если мы будем работать с некими научными данными, надо будет непосредственно иметь ссылку, либо вы должны быть готовы ответить на вопросы зала. Дело в том, что лекторы и кто приходит на лекции, они тоже не биороботы, может не все помнить. Но, как правило, в зале найдется человек, который сможет сказать, что нет, вот этого действительно не было, и я могу сдать ссылки на вот эти, на вот эти, на вот эти источники. Есть спорные моменты, которые, в принципе, могут быть обсуждены и могут быть допущены. Есть откровенная дезинформация, есть откровенная информация, которую не всегда можно проверить. Например, если образно подходить к многим моментам уфологии, Фотографии, которые они показывают, их нельзя однозначно отректовать, что это точно не НЛО. Но тем не менее, говорить, что это НЛО, точно так же можно говорить, что это воздушный шар. Поэтому есть некий вопрос адекватности восприятия информации и достоверности. Критика зала — это более страшный будет ответ, чем ответ лекторов, что это странная тема. Тем не менее, есть некоторые очень понятные вещи, сразу подразумеваешься под злой информацией, ну, уже описывал их, которые... Не допускаются но если вы прошли убедили но ну, будет уже пройд проба проба залом кто еще ну неужели ни у кого вопросов нет можно передай микрофон как часто будут вот эти подобные а, Смотрите, это старт. На текущий момент, когда в Минске я хотел организовать это, точнее, стартануть, у меня была только вот эта точка перед глазами, потому что она занимала очень много ресурсов. Я вообще не планирую никакого будущего. Я, откровенно говоря, хочу понять, насколько вообще ценно то, что я пытаюсь сделать. И... От того, насколько это действительно будет ценно, будет понятно, как это часто будет. В моем видении, что это должно быть хотя бы раз в месяц, и репетиция должна быть раз в неделю. Но это сугубо мое видение, которое я могу только озвучить, но не могу навязать. Здравствуйте. Давайте представим то, что сейчас, после этого мероприятия, к вам подойдет человек 20, которые захотят предложить вам свой какую-то в определенном тенденции тему. То есть они в этом разбираются, им это нравится. 20 человек. Вы представляете-то, что ну, это будет много разме, разместить. это мало. Надо чаще это сказать. Но если вдруг такой подойдет, вы готовы устраиваться отвечать? Ну, в действительности, если такой произойдет, я буду в восторге. Это будет первая эмоция, которую я испытаю. А второе, подразумевается, что мы все это устраиваем. Я понимаю, что я сейчас стою такая публичная личность, говорящей, и все взгляды напали на меня. Но тем не менее, все, кто захочет быть в проекте, они будут являться ведущими этот проект. Гипотетически, лекторы могут собираться не обязательно под моим началом, мне не всегда можно будет выйти. Нужно будет выйти, чтобы объявить, стартанул 15 на 4 такого-то дня такого-то проекта. Поэтому, если у лекторов, которые соберутся, будет потребность выступать через день, чудесно, это будет через день. Хорошо, спасибо. Подальше. А как происходит отбор тем? То есть первые 4 электро или когда актуальны тем выбираете Это такая демократическая лодка. Вы приходите на репетицию. Все, то есть образно. Собралось там 20 человек, возьмем оптимальное число. Хорошо. Значит, в 20-ром мы приходим все вместе в какое-то место, где садимся в такой небольшой кружок, договариваемся, мы друг друга не перебиваем, каждый вслух называет свою тему. И после этого будет выбрана, какая тема нравится кому больше, кто за какую тему, некое такое голосование, и будет выбрано первые четыре, которые будут действительно отрабатываться, именно репетироваться в ближайшее время. Темы не будут выбираться, еще раз, 15 на 4 это фактически не проект одного человека и не какой-то одной команды. Все, кто в нем участвует, они являются этим 15 на 4, фактически мы все 15 на 4. Поэтому если есть какая-то тема, и она себя покажет как востребованная, она будет, и будет востребована, и она будет выступлена. А единолично, в принципе, я не представляю, что надо, чтобы произошло, чтобы тот сказал, вот, однозначно, это бред, но, ну, опять же, мы подразумеваем, что это не будет там, биодобавки, скажем, <laughs> да. а, Не будет такого, что нет, это бред, мы это не возьмем, такого не произойдет. Галерка. Ну, явно же есть еще вопросы кто самый смущающийся Или как-то вы строите, чтобы всей программы, которая за Замечательный вопрос. Я даже хотел об этом сказать, но забыл. Вот вам честь и хвала, а мне позор. Смотрите, в один ивент, встреча текущая теоретически называется в языке 15 на 4 ивент, будет происходить четыре лекции, которые, в принципе, как-то разбиты по идеологиям. Первая лекция должна происходить немножко с технической наклонностью, то есть она может быть либо в какой-то сугубо IT сфере и может даже быть с ненулевым порогом вхождения, либо, например, по новым открытиям физики, либо еще что-то. Это первая будет тема, которая подразумевает, что люди пришли не уставшие, или если кто-то не хочет идти на что-то сложное, он может спокойно на это опоздать. И будет происходить в таком отключении: Техническая Техническое, относительно сложное, на которое надо идти с открытым сознанием, грубо говоря. Вторая тема должна подразумевать под собой уже что-то относительно э, легкое и более просто широко познавательное. Например, какие-то исторические факты, либо интересные э, последние новинки науки, которые не подразумевают какие-то сложные вещи. Ну, либо просто классный лектор, который сможет чуть-чуть после этого вдохнуть ощущение жизни и свободы в зал. Третья лекция, она будет подразумевать под собой такой вольный полет, который понадобится лектору, то есть уже не имеет гигантски строгой э, иерархии, что это будет именно. И четвертое – это подразумевается лекция для лекторов, в которой будет описано, как делать презентации, какие основные есть ошибки при выступлении, как надо себя вести, если что-то случилось не топ на лекции, какие надо делать выводы из критики, что вообще такое критика, какие есть очень стандартные ошибки в логике построения тем и, и же с ним. Вот так вот будет укладываться большая часть лекций, которая будет происходить на 15 на 4. На текущий момент, увы, у нас не было такого разнообразие в темах, поэтому мы капельку поплыли с подбором, но я думаю, вам понравится. А в дальнейшем это будет примерно вот в таком ключе происходить. Чуть-чуть а еще ремарочка. Дело в том, что в последнюю тему, темы про лекцию, туда же может входить, например, еще мотивация, туда же может входить в выполнение правильного выбора, то, что может помочь фактически человеку прочитать лекцию не только на 15 на 4, а прийти на работу и выступить хорошо со своей идеей образно. сложнее для вашей диалоги 15 на 4, хорошая докладчика и хорошая тема? Чтобы у человека было что сказать, реально интересное, или чтобы сам человек мог донести информацию доступную до всего зала и заинтересовать зал? Ну, я понимаю вас, ваш вопрос и очень сложный для меня в действительности, потому что могу ответить за него. Только Могу ответить только я за себя на него. У меня немножко технический склад ума, и поэтому лично мне было бы больше важно качество преподносимой информации, нежели метод преподносимой информации. И я буду придерживаться именно такого взгляда, когда буду давать рецензию на темы. Но опять же, лекторов, которые будут собираться читать лекцию, будет... Больше, чем один, я тогда даже подозреваю, что больше, чем четыре. И рецензия будет от всех. Кому-то, наоборот, может быть важно, чтобы был клевый лектор. И, как я сказал на второй теме, например, человек, который сможет, например, а у меня есть история развития анекдотов, например, и вот он 15 минут будет, грубо говоря, втравить шутки. Это не совсем знание, но он может это произвести с точки зрения, грубо говоря, познавательной истории. Там не обязательно ценность материала, там будет клевый лектор. Это я слил вопрос фактически. И давайте еще 10 секунд для всех самых смущающихся, кто хотел, но ждал последнего момента. тема я каждый раз выступаю с какой-то дополн... не с дополнением а, допустим вот сегодня у меня есть медицина uh -huh. сегодня рассказываю про какие-то болезни в следующий раз я рассказываю про строение не знаю кисти а в третий раз я расскажу не да, ну, теперь я понял вопрос. Да, конечно, так можно. И, по-моему, это будет отлично, потому что некоторые циклы и ощущение, что можно будет прийти и добрать того, чего не добрал в первый раз, оно мотивирует, Не было бы, наоборот, интереснее даже. Фактически, если вы хотите обратную связь, вот сейчас вы меня заинтересовали. Да там еще человек один Где там? почему именно 15 минут, а, в школе урок 45 там пара идет полтора часа, а тут 15 минут лекция а, оставляется большой запас времени на то чтобы зал мог беседовать с лектором фактически 15 на 4 не подразумевает что лектор за 15 минут должен полностью рассказать всю тему, будем реалистами это нереально, ну там кроме клыханки Подразумевается, что лектор дает основную вводную часть, объясняет, о чем он будет говорить, что это такое, и заинтересует. Если, его, если он заинтересовал, ему задают вопросы дополнительные, недополнительные, просто вопросы, что-то вот в этом контексте. Единственное, что попытка прервать лектора и рассказать «да я лучше знаю, это смертный грех». И тролли, которые будут, вы все делаете не так, я сейчас вам расскажу, как надо после его лекции, это второй смертный грех, еще хуже, чем первый. Поэтому после того, как прошел, прошла лекция лектора, Подразумевается, что есть больший кусок времени на то, чтобы именно задать вопросы. Зачастую в вопросах может открыться гораздо больше интересной информации, чем в сама лекция. Например, было очень интересно, когда выступал тот же Александр Гапак. он рассказывал про искусственный интеллект, про паттерны, и в какой-то момент вопросов начали обсуждать, что существуют устройства для того, чтобы люди запоминали перчатки, для того, чтобы люди запоминали, как играть на пианино. И вот этот вот кусок, он был гораздо интереснее обширнее, чем начало этой лекции. Поэтому не всегда известно, как уведет, но при этом лектор должен понимать тему, в которой он хочет себя заявить и быть готовым ответить на эти вопросы. И да, последний, пожалуй, человек. Передайте, пожалуйста. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, возможно, я прослушала, есть ли какое-либо нормативное время на ответ на вопрос? То есть 15 минут лекция, а сколько человек может отвечать на дополнительные вопросы, которые возникли у слушателей? Только, во-первых, лектор, вы вправе сам решите сказать, что я пас, я выдох, я больше не могу отвечать. И другое ⁇ это просто какие-то адекватно нормативные. Будем предполагать, что 15 минут плюс 45, то есть до образно там часа. И у нас буквально 5, максимум 10 минутная сейчас пауза будет по смене лектора, поэтому если кто-то хочет размяться...